Есть люди, которые выходят из этих лукавых церквей и создают свои домашние церкви. Но вся проблема в том, что этих людей Бог не выводил из этих лукавых организаций. Многих из них, которые создают эти домашние церкви, они это делают по собственной инициативе, и Бог их не призывал. Поэтому Бог называет многие такие домашние церкви сектами. И другого слова Господь не находит. Потому что в этих сектах разрешают людям грешить. Они выискивают в Библии места, где апостолы якобы разрешают им грешить. Но апостолы никогда не грешили. И они никогда не разрешали никому грешить. Это заблуждение, когда люди говорят что это нормально, когда ты в мыслях грешишь. Когда ты словами грешишь, это нормально. Это заблуждение из ада. Эти люди считают себя все равно святыми. Они говорят, мы святые, мы храним свои сосуды в чистоте и святости. Но при этом они говорят, так это же нормально грешить в мыслях. Это нормально на словах. Кто не грешит на словах, тот лжец. И они грешат. И называют себя святыми. И они говорят, что они слышат голос Божий. Но они не голос Божий слышат. Они слышат другой голос. Голос дьявола, который разрешает им грешить. Потому что Господь никогда не будет разрешать тебе грешить. Ни словом, ни в мыслях. Потому что все твои грехи, которые ты производишь на делах, ты вначале их в мыслях своих допустил. Ты вначале в мыслях согрешил, и только потом ты уже, видимо, грешишь. Разве вы не знаете, что есть такое заблуждение, как харизматия? Что все харизматические церкви и те люди, которые туда ходят, они все считают себя святыми. Они не считают, что они грешники. Они считают, что они святые и что они уже спасены. Знаете, как они говорят? Они все как один говорят, что когда мы грешим, Бог не видит нас, делающими грех. Бог видит в нас Иисуса Христа, который не грешит. Поэтому мы святые. Они все уверены, что они святые, но на самом деле это не Бог на них смотрит. Это сатана на них смотрит не с неба, а с ада. Он смотрит на них, когда они грешат и радуются, потому что те духи, которые живут в этих людях или на этих людях, они дают им право грешить. Они ведут их в эти грехи, мой милый друг. Если ты попал в секту, так называемую домашнюю церковь, где тебе говорят, что грешить это нормально, главное любить. Они говорят, что любовь это конец закона, но грех не может победить любовь, поэтому мы можем грешить. Мой милый друг, если этот человек, который пригласил тебя на эту домашнюю группу, или кто-то там в этой домашней группе начинает говорить, что грешить это нормально, либо извергни его из среды себя, либо сам уйди оттуда прочь. Потому что когда-то я попал в такую секту, где мне говорили, что это нормально грешить. Главное, любовь. Но Господь мне сказал, беги из этого лукавого места, потому что ты погибнешь вместе с ними. Это сборище сатанистов. Господь не имеет ничего общего ни с единым грешником, а уж тем более с теми, кто проповедует грех и кто говорит, что грешить это нормально. Выйди вон из этой секты. Да благословит вас Господь наш Иисус.